Я помнила, она под луна, я не приду, я часто вспоминаю тебя, детка Пьянук, был более не 100% победа, победа. Забыла все, ушла, на душу. я не приду, я не приду, я не приду, я не я Вспоминаю тебя, детка, пьяный в клам Был более, лишь с тобой, за тобой бегал Я помню, она клялась под лун, но я не притам, я часто вспоминаю не нужен я ей. Опять я влампянный и зонд людей. А ты меня забыла, была, была, была, была, была. Давай оставим прошлое, то, что между нами было. Я помню. Бегал по пятам, забыла все, ушла